Друзья, это совершенно не в плановый ролик, и приходится его, увы, записывать. Дело в том, что YouTube извините меня, охренел. Вчера вышел ролик про мистические места Минска, но YouTube его просто-напросто не придвигает В наглую. Вчера вечером я этот лаг заметил, но думал, ну максимум он пройдет там в течение нескольких часов, ну бывает такое, может быть, в площадке. Но этот вот лажа не проходит и вот по сей момент. На момент выхода ролика где-то через час его статистика составляла примерно 12 лайков и там ну просмотров, не помню, 20, там 4, по-моему, с чем-то. Ладно, потом получается вчера поздно вечером я захожу проверить статистику, ну да, делаю вот так вот, один интерес своего же. Как там ролик продвигается. И вижу просто офигеннейшую картину, понимаете ли? Один лайк и просмотров там 30. Думаю, ну ладно, вот какой-то там э, Ну мало ли что с, с хостингом случилось, там поправят. Сегодня утром я проснулся. Мы созвонились с моим оператором, говорим ему Жень, проверь, пожалуйста, статистику средний ролик, он говорит, один лайк мой. Я такой смысле. Ну потом снова захожу и пономать. Что это такое? Потом я зашел на менеджер видео, то знаете, может, ну плохо отображается на ролике, я не знаю, там отображение как-то поломалось. Просто дело в том, что у всех остальных пользователей все идеально отображается, у меня только один количество просмотров. Хорошо, захожу на менеджер видео, и знаете что? Один к n числу просмотров. Это что за хрень такая, YouTube? Я понимаю, что вы... Уже каким-то образом я это уже давно заметил. Просто пытайтесь отодвигать другие каналы, которые вот мало сейчас вот, у которых малая аудитория. Но может не надо офигевать, а? Может не надо зажираться потому что, блин, я уже не первый, не первый раз вижу, чтобы просто-напросто списывались просмотры даже с роликов. У меня было, я помню, вот, отчетливо, у меня было, сколько там, 100 просмотров. Я захожу буквально на следующий день, у меня уже 80 просмотров на этом же ролике. Какой-то трендец, ей богу. Неужели так сложно пофиксить эту вот систему, которая тупо, я не знаю, просто платит пользователям их, я даже не знаю как это назвать, их развитие. Потому что, блин, этот ролик по имени Куминского, мы на него потратили немоверное количество сил. Это не один день съемки, это не один день монтажа. И это вот все вот зачем это все делать? Если, блин, ты, вот мы работаем, это ж команда, это же не один пошел там снял что-то, во, гляньте, вот тут у нас черти водятся. Это были ли люди задействованы, это были денис съемок, это, блин, на жаре попробуйте полазить с камерами, чтобы это все заснять. И монтаж потом, еще фиг сколько ты знаешь делать. Короче, друзья, я не знаю, что это за такая вот лажа, но, скорее всего, ролик будет перезалит, и мы постараемся как-то. Я не знаю. Что? Мы ничего не сможем сделать. Потому что ну мы мелкий канал, которым нафиг никому не надо. какую поддержку мы обратиться тоже нам никто не ответит просто-напросто. Вот. И давайте я вот просто попрошу вас, пожалуйста. Давайте наберем на этом ролике, который вот он. Если он, конечно, скажем так, придет в себя который мы сейчас еще не перезадили, который он есть на данный момент по имитику давайте наберем, если я его даже перезадью вот после вот этого ролика, давайте на нем наберем, пожалуйста, давайте на нем наберем как можно больше лайков, просто, потому что, ну, ну, обидно, ей богу, мне чисто обидно, потому что, ну, нельзя так, люди стараются, И 100% не у меня одного, это, это вот фигня, может быть, была, возьмем другие каналы, я, я просто не знаю, у меня нет знакомых, которые тоже ведут YouTube. Да, у меня есть знакомые, у которых 100 тысяч подписчиков на канале, но ну, не знаю. У них я еще ничего не спрашивал. Может быть, сейчас после съемки напишу, но... И вот просто, понимаете, 100% у кого-нибудь, у кого там подписчиков 500, у них будет этого платья, где систика просто напросто сдохла. Фиг пойми. Ну что ж, пойдем разбираться.